<связать> <связать> как я вам водитель ВАЗика? На модного блогера. Все. Завелись, поехали. Все, ребята, поехали. Подвигаемся на двух великолепных автомобилях. Уканочка впереди Едет, мы едем на газ шестом Шишине. Мы ведем прямой репортаж с места съемок для канала Ольги Криво. Едем курочечего одно. Но находится среди болота, на обычной машине туда никак не проедешь. Вот. Но у нас есть супер техника, на которой мы сегодня будем штурмовать бездорожье, будем грязь несить. Герои под куполом цирка. Обгон на Шишине. Ходи, да, Давай, а ты штурманом Нам мурманчанин из Самары звонил Сказал кладуху под и Древняя сестерина, как приехали Я говорю, да, едем и Переживает Ну что, поехали на встречу Приключения прийти. Держитесь, ребята о, дорога уже более-менее пошла Более-менее, да, нарадуешься? Хочу тебе сказать Что-то выйду из выжать В общем, они нам походу тут приготовили, да? Да, сами просили, как вы заказывали? Вообще хорошо идет. <свят> <свят> Он круто идет по всей этой колее, говорил нам Боря. Вспоминаем Бориса добрыми словами. Ты доволен собой? Да, очень. Ты решил сегодня вообще пополнить, да? Сегодня ну, вообще потрешили. Давай сразу на, этот, на, на крюк. Давай сюда. Так, сейчас даже я да? Я жду, пожалуйста. Я вообще не знал, что так можно Куда он нас везет? Куда-то он нас везет Ты доволен собой? Я его Думал все, мы уже приехали. Хрен там называется. Мы получили, да? Получите, расскажите. Это, что? Это, что? Либо Это баня. Блин, ребята, нам такое путешествие мы не ожидали, что такое может быть вообще, что мы можем так. Вообще уметь, это нечто. Пальцы вверх, точно сейчас заслуживаю. Ребятам спасибо огромное за такой тур. Еще дрова домой привезем. Что-то грибов мало, жаренку на всех не хватит. О, мы еще и грибов вечером поедем. 22, хрум, хрум. О, это надо на годы. Возь, уже потяну, Ты а уже щас? закусывать собрался? Да. В общем, ребят, шишику мы оставили. Дальше едем уже. Подожди, ну, мы Шишику. Мы же вроде я в шишики. Я тоже сюда Дальше, в общем, пока едем раз. на шишиге. Пуханочку мы оставили пока. Пуханочка отдыхает. Да. Верденские елочки. Да. Ну что, Саш, руку высунешь? Саш, у тебя был такой коп вообще? Был у тебя такой коп? Нет. Скажи, еще и копа то не было. Дерево, дерево с корнем. Раз, два, три. Дереве валют самые... чтобы приступ эпилепсии не начался Вот, блин, я могу сам учишь делать Нормально а, Слушай, ой, это целая А вот там белая? Там не, целая Болты с болтов срезала Да, Жень, там роща Горелка была Вентиляция, вентиляция Ой, блин ты climbing. куда пошел-то? Лови лопаты не потерять! А то лопаты выберутся! У нас уже в этом сезоне... Копать нечего будет! У нас уже в этом сезоне минус одна! Стой! Ты две оторвал! Как это называется? Это называется нормальный урожай! Слушайте, тут не только грибы растут, но и зеркала. Да, зеркала, да, ценные. Ты смотри, уже три зеркала мы нашли. О, а зеркало и пару Кто тут ездил, терял зеркала, я Они... не знаю. Я Боря. Не... Я считаю, что снять зеркала можно было более простым способом. Более гуманным, я бы сказала. А то мечтал он снимать. <свят> Мечты сбываются, поле желаний. Да. Урочище желаний. Так назовем, урочище желаний. Это шейвинг, ребята. Лапа, смотри, хорошая лапка. Он небольшой, кстати, это небольшой. Недвижонок такой. Нифига себе Да он так прогуливает. Я даже 70 метров от шейвинга не отойду. Все ради вас, дорогие наши. Видите, как ребята нас радушно принимают. Да, рады гостям Подготовили что подготовили для нас, да? да? С любовью Конечно, мы вас любим, самые наши верные друзья Итак, друзья, мы остановились уже на урочище Здесь, кстати, следы уже видны В общем-то, шурт, видать, закладывался Видно, красный кирпич лежит О, старинный Сейчас будем пробивать это место Ходить по, по краю Деревня была старинная вот, общем -то. То есть кто-то шурхи уже здесь? Да, уже шурф закладывали здесь. Ну, Большой. А кто сюда следы, мог добраться, кстати, кроме нас? О, следы есть стекла. Да, ладно Да, стекло может вот. Мы сначала, ребят, подумали вообще, что это кабаны, потому что везде мы по дороге ехали, везде кабани вот эти в скобки. Вот. А здесь уже подошли, здесь уже видно, что вот срезы ровные, то есть это лопатой было, было срезано Но ну, это видно, это не, не в этом году сделано, это в том году, шур, шур был заложен Осенью, да? Ходил, да, вот. ну по осени, может быть Ну что, сейчас... расчехляем? Да, приборы... расчехляемся, в общем-то, приборы mm -hmm. готовим, отбалансируемся И попробуем здесь походить, посмотреть по верхам, что тут здесь есть Погодка шикарная. Мы, конечно, доехали не без приключений. Вот. Буханочку мы оставили там, чтобы она нас не задерживала. Потому что дорога здесь, откровенно говоря, очень тяжелая. Вот. Ну, Шишига прет. Три-четыре дома здесь точно было. Дома были кирпичные. Семь? Семь. уже разные нормально. года до семи домов было. В 76-м году здесь оставалось три дома. Мне кажется, ты улавливаешь флюиды, ребят. Ты пошел бы железу, ты да? Разился, ты Смотри, какая штука. Ты в поразился Здесь это уже край деревни, тут самая помойка. Сюда весь хлам скидывали. Первый Помойка, говорите, да? 58 советик звучал. Две копейки каких-то годов. В общем, ранние советы до 35-го года судя по аверсу ой по риве. 26 -й. есть что да а если найду все будет сейчас отдам лучше самому отдать все равно найдет такую помыть надо какой-то узор интересный может заколка да такой да, такое с узором видишь красивый ну, сюжет ты... есть определенный Нет, какая лошадка должна быть, а? Ну, а, да, да вон я, во, вон я, не это, чик, эти полоски идут. Запечатанный, да, положенный положено. Было. И почему он железный? Mm -hmm. Вот Они же да, обычные, обычно... латунные, латунные, медные, там, бронзовые. А какие надежды подавало это место? Да и подает еще. Сейчас мы его распечатаем. Мажем штуку яйцок? Не. Да, мой Ты бы серебром в меня так швырялся. 7,62. Красиво звенела. Они вообще хорошо звенят. Уже радуешься, в предвкушении думаешь, монетку прям достаешь. нельзя. Пока некоторые прохлаждаются, другие наслаждаются. Да, Ух ты, хорошая. Хорошая было Слушай, у хорошо было бы, да? Там, да, я чувствую, там хорошо так лежало. Хорошая посуда вообще. Вот Ух ты, осколок, да? За... Да, вот. Да. Я уже смотрел, его выпрямить можно будет Смотри, хороший ты крестик. -то. Загнул его. Ну что, мальчики, что, пока ничего нету, нету, мы идем к шуру к фундаменту. <звук> да. Одни поясни, в общем, мы, наверное, сейчас будем закругляться. <звук> в смысле закругляться, не уходить Мак, домой, пока они собирают, а да, закругляться чуть -чуть с поиском. С прохождением с брожением. В общем, наверное, скорее всего, мы пойдем шурфить сегодня. А сядете где-то, да? Да, потому что тут ну, вообще нереально. Тут ходит один. Вон, есть, нету. Звонит, нету. Ребята, вы быстро работаете! Такой шур за тридцать секунд. Пломба Пломба круто, а Пломба. Хоть что-то с этого фундамента, Саша. Бомба. Маленькая такая вообще. Вдвоем искали. Говори. Что там на этом? Что там на Одно написано в Москве, а второе, видимо, фамилия. И каблицу. Только не спит борсук. Варвался, пару разбили. Икону дать часть нашли там.